А стола Вот ты красавчик. Вот тебе повезло. Вот эти горщики кушины, они из высоко экологичной глины. Обладают высокой прочностью. Имеют такой нынешний, сладкий, такой манящий мелодичный зуб. Вот послушай. Керамические вазы и горшочки для ваших цветочков. От садового центра Долина Рос-05.